Да не, все, я как-то, знаете, подготовлен вроде бы морально, то что я буду ставить такие суммы, но не ув... вообще нету веры, что я смогу сделать 4 сделки. Особенно, блядь, ну короче, все, приехали походу. С таким пробитием точно никуда не доехать. Бля, ну придется тогда доставать молоток. А где мой молоток? я, кстати, уже не торговал с молотком. Вы вообще помните такие времена? Я уже вообще не помню. И достану второй монитор. Опа, траля. ля Ну что, брат, сегодня будем драться с тобой Блять, походу будем А сколько времени? Блин, ну пиздец Блять, тут уже походу без шансов Ай, бля Я думал, этим напугать можно 8 сделок, конечно 4 плюс, 10 плюс Вообще, все плюс Ой, Хотя, если дано, то оно будет Если не дано, значит, сегодня не будет Как бы даже не я решаю, он сверху все там уже предречено. Блять, вот надо было подождать вот этих уровней. Или хотя бы, ну, вот это. Ой. о Да ладно. Так, ладно, я тогда еще раз нарисую. Нарисую вообще в космос. Во, у нас график вот сюда вот улетел. А что, так можно было? Можно было нарисовать графики? Я потом, он так пойдет? Или что? Я не понял. А вы это поняли? Пишите в комментариях. 5 минут. Блять, если я сейчас делаю какую-то дичь, блять, у меня просто слов нет. Почему всей суммой сделки не открыл? Застал. Просто застал. И сейчас такой сидишь, бля, зря, конечно, не поставил всю сумму. Могло бы быть 700 долларов на счету. Могло бы быть, но нет, не было, блин. Хух, молодец, молоток, муах, блядь, сколько раз уже спас, блядь, что это такое? Так, не надо, нет, раз, так. это значит, пускай постоит рядом со мной, блядь, что это происходит? Ну нет, ой, блядь, последняя минута, ну пальчики уже зажму, хуй с ним, точнее, хрен с ним, извиняюсь за маты, блядь, 30 секунд Давай вот куда крестик, хотя бы до крестика добей. Держись, брат, держись, просто держись. Выше, чуть-чуть. Вы... Да, де... блять, ну, ну, блять, ну еще этот интрет сейчас со своими возвратами. Ну выше, чуть-чуть, блять! Ну немножко, немножко, сука немножко. Блять, нет. Ой, блять, хорошо. Есть. Сука, держись, держись. Ху, блять, загибись. Все, пиздана Бал я в рот такую торговлю, блять. Ху. Бля, пиздец. У меня реально чуть эта крыша не поехала. Все. Больше я так не торгую. Это большой такой вот выпуск. Большой такой странный выпуск. Или поставить еще на повышение. Шучу, блять. График немного двинулся на повышение. Не хочу, ребят. Короче, передумал. Хотя, смотрите. Двинулся на повышение. Значит, и пойдет на повышение. Блин, какие 3 минуты. Хотел же на 6 минут где-то зайти. Раз, два. Короче, ребят, вот такая вот сегодня дебильная торговля. Вот самая тупая. Короче, хотел я на 5000 рублей потрогать. А потрогаю, походу, на тысяч рублей, ребята. 11500. Эй, блядь, ребята. Я на это не могу смотреть. Я просто на это не могу смотреть. Все. Почему я тут поставил на понижение? Да хрен его, ребят, знает. Какая-то жесть, блядь. Смотрите, что происходит. Пальцы скрещу, как обычно. Мне только пальцы скрестить помогает. Хотя нет, тут уже, наверное, навряд ли что-то поможет. Короче, последние 12 тысяч триста Короче, ребят, это, это, это все, это ГБЛ, это считай потеряно. О, о, давай. Ну, ну, ну, ну. Ай, блин, ну что это такое, ну, ну. А -а -а -а -а -а! Ребята, что это такое? Один пункт, один пункт, 11 тысяч Вот поэтому я говорю вам, дробить сделки, дробить надо сделки Сейчас, если это еще на 12 не зайдет, ну, будет, конечно, беда Ну, как беда, это не беда, но это может быть беда О, ну, сейчас уже, конечно, проще, но мне уже нах... нахрен не надо вот этот вот выстрел, конечно, на понижение не, конечно, надо. Это все-таки 12 тысяч. Я пошутил, пошутил. Стой, стой, стой. Мы сейчас еще откроем одну сделку на понижение. Отобьем все минуса. И все будет хорошо. Правильно. Правильно, Максим. Это неправильно, блядь. Пфф, ну, все, все. Конечно, пока, ребята. Ах. Ну, давай ты упади на ебта. Ну, ну. пух. Блядь, я уже думал минус. Все, короче, смотрите. Сейчас ставлю... Э, сколько, 10 тысяч На понижение или на повышение так, так, все, короче У меня, ребята, походу сорвало крышу Все, я ставлю на понижение Сколько там, 10 тысяч, да Пришел, называется, вот нормально посидеть Поторговать, что я сейчас поставил на понижение я, я не знаю Вообще не знаю Ох, Да не, сейчас 100 железно, ребят Железно повалит вниз Конечно железно, железных ситуаций нет И если вам будут говорить, что железные ситуации есть Никого полностью не слушайте Потому что они полные обманщики. А да, вот сейчас буду трясти деньгами, ты услышишь этот треск и обвались. Ну куда ты, ну куда ты педалишь на ну, дювальки, палки? Ну вот треск денег, запах, шелест. Ну, блин, ну ребят, ну это что-то какая-то магия. О, о, о, вот это я натрес. Кстати, можете переходить в Телеграм, там эти же выводы денег, вот это все, что вам интересно. О, смотрите, даже поперелистываю деньги, чтобы, ну, это, кстати, настоящие двадцатки. Заработали? Ребят, отлично, мы с вами заработали 5000 рублей чистыми, очень жестко, очень нервно, но это получилось. Бля, что за жесть? Сейчас какая-то жесть начинается. Смотрите, тут, короче, вот как в этих ситуациях, но тут по факту, если будет вторая свеча, такая же огромная, все, она плюбасут вот летит. А тут сейчас. Э, лки-то палки, блядь, ну не могу я поставить тут всю сумму. Может тут все. Кто там пишет? Лайф, пожалуйста, пополните счет. Блин, не сегодня, братан. Точнее, сегодня пополню, сейчас деньги выведу, пополню. Жесть. Я взял. Чуваки, я, бля, взял. Я, блядь, смог это сделать. Заодно, да, ну нахер. Ой, дай бог, чтобы тут сделка зашла. Дай бог. Бля, ну елки то палки. 90. Блядь, да ну нахер. Блядь. Чуваки, я не знаю. Я, наверное, не могу смотреть на это все, да? Я, наверное, пойду прогуляюсь. Вы, как бы, меня сильно не обессудьте, да? Поставьте лайки, поддержите. Я поставлю музычку вам красивую и уже в конце с вами поговорим. Почему я так сделал, зачем я так сделал. Все, я в трусах вообще. This is the future. Да ладно, да ладно. Да ладно, блядь, затащили. Ха -ха. Сука, ну, блядь. Фу, блядь, затащили, блядь. Сука, все. Есть, блядь. Ух, сука. Блять! Чего я так сделал, блин? Да потому что мне за квартиру надо, короче, платить. За квартиру надо было платить, а у меня, короче, денег немного не хватает. Я решил вот такой вот темой заняться. Ты понимаешь, это охуенный план. Блять! Спасибо, спасибо! Давайте, хух с Богом поставил. Все, поминайте меня. Какую бы вам еще историю интересную рассказать? Меня твои истории просто доебали уже, я уже не могу их слушать, Точка, конечно, входа не идеальная, но, блин, если я делаю добро, добро должно возвращаться, значит сделочка должна зайти в плюс. Как бы, блин, пока, конечно, так себе все смотрится, да? Но я же вам говорил то, что ролик будет жаркий. Надо взять молоток. Давно я с молоточками сидел. Брат, помоги. Сегодня твой выход ты должен затащить. Я не хочу сегодня ничего крошить. Я хочу сегодня завершить красиво просто этот день. Хорошо закончить день. Не то, что переживаешь, но все равно как-то переживаешь. Блин, ребята, очень переживаю. Давай, родной, давай улетай, прошу тебя на низ. Давай еще больше улетай на низ. Ну не надо, ну прошу тебя, ну не надо, я уже... На нервике и так, потому что, я же говорю, круговорот добра, он должен быть. Ты хотел сделать добро. И тебе должно быть добро, так всегда было. Три секунды, ребята, блин, это плюс, это плюс. Да ну нахрен. Можно, мат, сказать? Это, это просто нереально. Я не верю. Ребята, это нереально просто. Так, давайте включим одну минуту, нам тут больше и не надо и заходим, ребята. Я так понимаю вверх походу, потому что тянули вниз, тут небольшая коррекция. Ой, тупанул, бля. Стоп, зашел вверх, не так как хотел и еще, блин, будильник меня, короче, сбил. Такой импульс хороший, но я тупанул, блять, максимально тупанул. Э, саму новость я вообще не смотрел. Ну, блин, может пофартит. Может пофартит, я не знаю. Есть тут в кодекс, никаких приколов на последних секундах не сделает. Так, одна сделка, я так понимаю, зашла. Вторая. Ну, это, короче, ребята, фартовый нон-фарм. Да, ребята, именно так начинался мой путь. Конечно, это все показывает смешно и стыдно, но не стыдно показывать правду. Это, наверное, даже уже будет мои цитаты, потому что многие вещи мне было на самом деле стыдно показать, но я показывал то, что было на самом деле. Я вам напомню, сегодня уже 63 день по эксперименту, где на протяжении 100 дней я инвестирую в криптовалюту по 25 долларов. Сегодня в свой портфель на 25 баксов я добавлю монетку Кейп. Это ни в коем случае не финансовая рекомендация. Довольно-таки высокорисковая инвестиция. Почему? Потому что если будут разработчики стараться над этим проектом, то, понятно, он даст неплохие иксы. Но, опять же, если мы с вами обратим внимание немного на график вы посмотрите эта монета как будто бы находится и на дне даже когда у нас весь рынок рост у нас эта монета давала не такой большой рост как другие альты во всяком случае я люблю покупать монеты которые находятся на дне вам же эту монету точно не рекомендую потому что здесь вообще непонятно если разработчики будут уделять больше внимания своему проекту то понятно даст он хорошие иксы сама идея мне очень нравится поэтому я решил добавить эту монету в свой экспериментальный портфель во всяком случае эта инвестиция составляет всего лишь один процент от моих общих Положений. Поэтому сегодня, ребят, я, конечно, вам не рекомендую. Возможно, будет вот такой вот хороший выход из этой всей зоны накопления. Здесь формируется такой вот какой-то глобальный треугольник если будет выход с этого треугольника возможно можно будет получить 300 процентов но будьте готовы что вы можете инвестировать и потерять больше 50 процентов от своих вложений поэтому ребят не финансовая рекомендация думайте всегда своей головой я ни в коем случае вам не советую как по мне смотрится интересно монета находится на дне я люблю покупать вот на таких вот ценах когда монета на дне когда ты смотришь понятно на ту же салану она улетела кардана улетела ну куда уже покупать конечно хотелось чтобы эти наши стрелочки отрабатывали но ты никогда не знаешь, какая монета даст хорошие иксы. Поэтому этот экспериментальный портфель я собираю из большинства монет. Некоторые монеты мы входили более большим объемом, потому что в них я больше верю. В эту монету не особо верю, но все равно добавлю свой портфель. Мало ли даст неплохие иксы, я говорю, ты никогда не знаешь, какая монета выстрелит. Поэтому, ребят, переходите в телеграм-канал. Там у нас будет актуальная информация по портфелю. Также я покажу, сколько удалось заработать, сколько уже потеряли. И полный список моих монет Ты вы также найдете в телеграме. Поэтому переходите обязательно и подписывайтесь.